Было некогда болеть Веселой рукой, как... So many pieces Кое-то учебное И годы и месяцы пали все без, Последний музей 60 Очень просто Плевать на возраст Это ерунда Ведь старость Где-то там за 90 Плевать на возраст Это ерунда Ведь старость Где-то там за